Приветствую вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Львов. И, конечно же, я напоминаю, что в данный момент мы проходим коридор затмения. Прекрасное, чудное, волшебное, магическое время, когда мы можем раскрывать свои потенциалы высвобождать свои ресурсы и закладывать совершенно новые программы на свое будущее кстати именно этим мы и занимаемся на энерговибрационных сеансах что это такое более детально вы узнаете у нас на канале в youtube вот прямо под этим видео вы можете найти ссылочку описание что это такое и как это вам именно сейчас может быть просто не просто полезно а просто необходимо и там же вы найдете подарки от нас мои родные которые вы можете использовать уже сегодня это а, два видео а, которые вам помогут в жизни это а, Энерговибрационная практика «Быстрые деньги», которая поможет уже сегодня привлекать быстрые деньги. Это учебник по ремонту жизни, пошаговая инструкция для вашего подсознания, для исполнения желаемого. Это в дополнение к практике энерговибрационной. Формулируйте правильно, умейте управлять своим подсознанием и будет вам счастье. Уже многие воспользовались этими дарами и получают свои первые результаты. И с этой недели у нас стартуют две новые услуги, это еженедельный индивидуальный прогноз только для вас, не просто общий, а именно индивидуальный только для вас, в котором будет рассматриваться три сферы жизни, это финансы, отношения и здоровье. По ссылочке вы можете посмотреть подробнее, почитать об, этом, об этой услуге и посмотреть пример прогноза, который вы получите. А вторая новая услуга – это прогноз на месяц. Вы можете заказать прогноз на месяц на одну или несколько сфер жизни. Это здоровье, отношения, сексуальный прогноз и, конечно же, финансы. А там будет тоже расписано все по дням, детально, с графиком. Также вы можете по ссылочке посмотреть описание более детальное и пример прогноза, который вы будете получать. Вот. И еще такой момент, именно сегодня, в понедельник, 5 февраля, начинается второй поток энерговибрационных сеансов, который поможет вам раскрыть ваши потенциалы именно через энерговибрационную работу, это совершенно новое, ну, как бы я этим работаю уже около 4 лет, но… На рынке такого нет сеанса и результаты мы уже видим на лицо у людей, которые пользуются давно этой услугой. Сейчас мы ее просто делаем именно в групповом сеансе. Почитайте, что это такое и присоединяйтесь. Сегодня в 19.00 будет второй поток, а третий поток стартует 10 февраля и будет дневными сеансами. В 14.00 присоединяйтесь, если вам это удобнее, ну, нельзя просто не воспользоваться этими чудными волшебными днями для такой серьезной работы. Это в прямом смысле переписывание вашего сценария жизни с того, который вам не очень нравится, на тот, который будет наилучшим образом для вас. Ну а сейчас, конечно же, еженедельный прогноз, в общем, общий прогноз для львов. У вас в будние дни недели могут улучшиться, притом значительно улучшатся партнерские отношения. С партнером, с супругом или с супругой вы можете прямо испытать некое обновление чувств и как бы заново влюбиться в партнера. Любые спорные вопросы легко урегулируются благодаря взаимной любви и уважению, взаимопониманию в этот момент. Хорошо вместе с партнером появиться на светских встречах, принимать приглашения в качестве гостей на свадьбы, на юбилей, на вечера. То есть вот ходите куда-то с партнером, это самое благоприятное время. А в деловом партнерстве может произойти новое знакомство и активируется сотрудничество в основном с иностранными людьми и людьми из других регионов а уже в конце недели на выходных могут а, осложниться отношения в семье. А, ну, в основном это а, с родителями. Возможны споры о распределении обязанностей в домашних делах или другие споры с родителями. И это особенно вероятно, если кто-то из а, членов семьи стал отлынивать от своих семейных обязанностей. А, поэтому проведите их более спокойно, вот, вот эти выходные дни, конец недели. А, продолжая тему отношений, хотела бы еще добавить, что влюбленным львам я настоятельно рекомендую не откладывать решающий шаг, если вы на него уже нацелены. Именно на этой неделе вы сохраняете веское преимущество на любовном фронте, благодаря которому сможете составить отличную пару любимому человеку и достойную конкуренцию соперникам, если такие имеются. Если есть возможность, появляйтесь всюду вместе. Если нет, то создайте между собой как можно больше точек пересечения интересов. Самые благоприятные для вас дни – это 5 и 9 февраля. А с 6 по 8 февраля контролируйте свои эмоции и не давайте партнеру лишнего повода для ревности. Далее, конечно же, всех интересуют финансы. А львы в начале недели и середине недели сумеют проявить блестящие дипломатические способности и договориться о сотрудничестве с деловыми партнерами. Не затягивайте переговоры, подписывайте договора сразу при достижении компромиссных взаимовыгодных условий. Работа, работая с клиентами, вы будете пользоваться тоже популярностью. А в конце недели воздержитесь от оформления сделок, особенно с недвижимостью и относящейся к аренде помещений или земельных участков. Ну, вообще с недвижимостью поаккуратнее. А на этом ваш прогноз достаточно интересный и завершен, я напоминаю, что вы можете заказать индивидуальные прогнозы на неделю, по трем или по четырем сферам своей жизни прекрасной, и знать, когда, в какой день, как лучше действовать или наоборот не действовать. И, конечно же, ваше спасибо. Мы принимаем в виде лайков. Если для вас полезны прогнозы и все, что мы делаем, ставьте активно лайки. Если вы хотите поделиться с друзьями чтобы ваши друзья тоже могли а, сверять, в общем-то, свой путь а, с нами или со звездами, с энерговибрационными потоками, нажимайте на все кнопочки соцсетей, нажимайте, делайте репосты. Это ваш маленький энергообмен за то, что мы делаем, а, ведь везде должен быть энергообмен, согласны? Таким образом, мы сможем для вас сделать еще более интересные видео, по прогнозы, а, сможем записывать еще новые видео полезные, с полезными рекомендациями, а вы сможете быстрее, и эффективнее приблизиться к своему состоянию счастья. До новых встреч, мои родные! С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. Пока-пока!